Представляю вашему вниманию новую развивающую книгу «В мире животных». На обложке у нас мишка в воздушном шаре сидит. Лапки мы подгибаем. Здесь облачка и, и тучка съемные. Их лепим, прикрепляем со, со страниц книжки. Итак, смотрим. Разворот. Зима. Здесь мы видим у нас елочка новогодняя с гирляндами шарами на липучке и до съемной складываем их в подарочную коробочку так. страничка со снеговиками здесь задание найти по цвету соответствие наряди снеговичков в шапочки и шарфики штучка съемная ориентируемся по пуговкам синий Красный, ну и зеленый. Разворот весенний. Весной на деревьях зацветают цветы, распускаются листочки. Цветочки съемные, на бусинках для более удобного снятия. В тюльпанчиках пчелки, одна большая фетровая, другая фигурная пуговичка. и На соседней страничке листик один на кнопке и скворечники на застежках, разные птички прячутся. Кнопка, воздушная петля, резинка с пуговкой и рубашечная кнопка. Солнышко съемное, его также можно поместить на обложку странички. Здесь у нас бусинки, цветочки. Наш днере перемещается. Разворот летний. Летом у нас на дереве зреет яблочки. Листик съемный. прячется пчелки за листиками. Конечно же, спеет ягодки клубники на кнопочках. Прячется улитка. Божья коровка. Ягодки-вишенки. Кораблик перемещается. Вправо, влево. В волнах, кармашках плещутся рыбки разноцветные. Тучка с там бусинки. На липучке. На полянке бегает собачка. Ну и последний разворот осень. Осенью все краски, желтые оттенки, листик яркие. Грибочки прячутся в кармашках, тут же прячется у нас ежик, бегает. В дупле белочка на липучке. Так, хоп, прячется. На огороде тучи серые ходят. Зреет овощи, тыква, лук, капуста, морковка и картофельная. Забор в виде шнуровки, очень легко научить ребенка шнуровать. Колечки удобные, шнурок толстенький, леечка, вот такая книжка. На последней страничке обложки яркое радужное облачко с резиночками. Очень удобно для маленьких ручек, маленький тренажер. Пуговки на ножки, что облегчает значительно одевание резинок по цвету. Вот такая небольшая но очень вместительная и информативная книжка.